Я здесь! Куда он делся? Смеешься! Ты напугал меня! И все? Так быстро испугалась? А если бы мое лицо было таким, что тогда? То я бы на тебя смотрела бы вот так! А если было бы таким? Тогда я бы на тебя смотрела вот так! А если бы мое лицо было таким? То я бы на тебя смотрела бы вот так. Ты толком не видишь своего носа. Как ты можешь видеть меня? Чтобы увидеть тебя, мне не нужны глаза. Я могу видеть тебя и закрытыми глазами. Ты так любишь меня? Так люблю, что повсюду я вижу только тебя. А как сильно ты меня любишь? Я так люблю тебя, так люблю тебя, что как только ты откроешь свои глаза, то увидишь меня рядом с собой, рядом с собой, рядом с собой.